всем привет компания на газу устанавливаем очередной предпусковой подогреватель жидкостный бинар на Kia Сарента, дизель капотное пространство варианты установки мы установили котел вот сюда под воздушный фильтр вот так разместился есть вариант еще вот сюда можно установить но по высоте выше охлаждающей жидкости возможно будет завоздушивать еще что-то как-то ну и шланги будут по верху болтаться сюда ставить не стали еще как вариант можно в бампер слева-справа поставить там, за фару здесь и справа также можно поставить но тут все померили, все прекрасно встает. Нигде ничего не шаркает. Плотненько, но нигде ничего не шаркает. Так все выглядит. работа идет в процессе. То есть осталось. Проводку протянуть, питание уже взяли. Кнопку переключения попросили вывести с этой стороны вот на колонку, рулевую колонку, пульт выводится по желанию клиента, куда удобно, То есть, вот, здесь вроде пусто есть, но кнопка не маленькая и Ровно не встает. Пульт выводится по желанию клиента. Куда удобно. Также здесь клиент попросил вывести, отдельно вывести провод для подключения к сигнализации. Сказал это, я уже сам типа, там подключу к сигнализации. И все. Если не получится, то приедет за Джейсонкой. Отдельно поставит. Вот. Если есть вопросы, пишите под видео. Всем пока.